Здравствуйте, меня зовут Александр а Сейчас хочу рассказать вам о том, почему на рынке очень стало мало качественных менеджеров по продажам. Вопрос. Обратили ли вы внимание, что когда вы сейчас себе пытаетесь нанять менеджера по продажам, то их либо не доходит, либо мало, либо... Вот такое появляется ощущение, как мы, друзья, вчера мы общались с ним, клиентом, он делился, Сережа, говорит, Саш, ну вот ощущение, что люди не хотят зарабатывать. Вроде бы куча резюмешек, ну и вот есть какая-то такая дырка, скажем, в рынке. Это произошло очень ярко, почему это знаю, потому что у меня где-то в среднем, я занимаюсь набором персонала профессионально, менеджеров по продажам, маркетологов и помощников руководителей. Через комплексные собеседования, потом больше детально расскажу. И получается, что я ну, отследил эту штуку, потому что у меня есть статистика, а мы там в среднем где-то в неделю два собеседования проводим. Вот. Получается, когда упала гривна, да, или как кому-то нравится, как евро и доллар, реклама стала достаточно дорога, и появилось больше спроса, на менеджера по продажам, если это B2B, то это возврат в холодные звонки, либо усиление холодных звонков и уменьшение рекламного бюджета, либо оставив его на том же уровне, за счет того, что поднялся доллар, ну, меньшей эффективности получаешь. А поэтому вот, перекочевалка такая произошла у менеджера по продажам. Это нормально. Ну, почему нет? Но менеджеры по продажам не успели еще, те, которые были хорошие, не закончились, а тех, которых нет, их, ну, не обучились. То есть примерно через полгода год, на рынке будет больше менеджеров по продажам, потому что они сейчас учатся где-то за деньги тех, кто их нанял, набивают шишки, и они будут мигрировать уже через полгода более опытные. Поэтому это пройдет. А сейчас, если вы хотите себе взять вот менеджера по продажам качественного прямо сейчас, можете обратиться в нашу компанию. Вот мы сделаем под ключ конкурсное собеседование, где вы выберете там с 8-10 человек себе одного-трех лучших и мы подбираем таким образом, что менеджеры мотивированы работать в вашей компании. Да? то есть Мы подбираем по ценностям, по навыкам. Вот я в продажах больше 10 лет. Вот. и ну, Это наша Наш, наш сильный скилл, который мы любим помогать нашим партнерам и клиентам. Хорошего дня, подбирайте менеджеров по продажам и не забывайте про ценностный уровень. Пока!